А перед началом этого видео, подпишитесь на канал Заки. Он начинающий аниматор. Давайте поддержим этот канал в развитии. Рекомендую. Ссылка в описании. Всем привет. И сегодня в ролике мы рассмотрим, как же читать эту фигню. Так так, в современном русском языке твердый знак у нас не обозначает звука. Но я советую копнуть в историю русского языка. Начало 20 века. Не то. 18 век. Тоже не то. Старославянский. То, что надо. В старославянском языке эти две буквы означали гласные звуки. Однако, твердый знак и мягкий знак не назывались твердым и мягким знаками. На тот момент эти буквы назывались Ер-Ерь. Впрочем, даже буквы называлась как Еры. В общем, Ера обозначал звук, похожий на О, а ЕР – на Э. В древнерусском языке твердые и мягкие знаки, их называли Ер и ЕР, были гласными. Только в отличие от всех остальных гласных, скорее всего, произносились менее отчетливо. Как-то так. Ы. То есть это слово читается как то так. Так как в 12 веке эти буквы перестали произноситься, то можно было бы подумать, что видео живо. Но наверняка, некоторые гении хотят вернуть звуки еры-ерь, так как они обогатят язык. А позже и буквы Ять с соответственным звуком затащить в язык могут. А дальше могут вообще обогатить язык до такой степени, что вам и не снилось. Тем не менее, это самое правдивое и точное видео про это слово. Все остальные видео про произношение этого слова – брехня полная. Если кто не понял, это сарказм. Всем удачи!